труд пожалуйста скажите можно ли сжигать на свече сразу две проблемы нет только одну а через несколько часов другую только тогда семинар важный содержательный спасибо ну что я на этом заканчиваю наш семинар друзья мои обязательно перейдите на мой youtube канал и обязательно подпишитесь друзья мои обязательно оставьте комментарий после публикации данного видео, друзья мои обязательно обязательно поставьте э, значок нравится. Дело в том, что несколько слов о том, как удаляли мой канал. Мой канал удалили. Это канал был официальный, там на нем было 415 тысяч человек. Как я к этому отношусь? Я сказал, это не важно. И теперь новый канал заливает туда стул, всю старую информацию, которая была на моем прошлом канале. И, конечно же, считаю, что ничего страшного не произошло. Все люди, которые меня знают и которые являются приверженцами моей деятельности, они точно так же придут на мой канал и будут... Почему? Потому что нас много, потому что мы связаны одной целью, одной задачей и так далее. Мы друг друга поддерживаем. Конечно же, для того, чтобы развитие канала было еще лучше я конечно же апгрейдю этот канал сделаю его более удобным более целенаправленным более эзотерическим более эм, таким дуйковским поубираю лишнюю ненужную информацию вы знаете я даже внутри или внутренне рад тому что вот пришлось этот канал апгрейдить это дало возможность как бы посмотреть на все видео с позиции современной эзотерики уже или с позиции современной нетрадиционной медицине понять что еще нужно что еще хотят люди и так далее подчистить этот канал ну и конечно же Uh, я рад, что это произошло, это даст нам всем вместе новый виток и даст нам новое желание uh, пересмотреть старые видео, и, да и новые видео и так далее. Поэтому спасибо вам, что вы поддерживаете, не забывайте это делать, не забывайте быть моими подписчиками, смотреть видео, на данном канале выложено огромное количество шумов, мантр, uh, шанкара-тантра там выложено, также сейчас я заливаю и выкладываю огромное количество прошлых лет вебинаров за прошлый год, позапрошлый, uh, микроинформационных таких дайжестов там о ступенях и там о шумах а, традиционной нетрадиционной медицины лечения а, методами целительства и прочее прочее одним словом море всевозможных простите разнообразной информации посвященной эзотерике ну что еще раз до свидания с вами был андрей дырко